Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова. Я исполнительный директор компании Real И сегодня мы говорим о том, можно ли уменьшить вентиляционный канал в квартире. В некоторых квартирах встречаются вент-каналы, которые занимают большую площадь. Особенно это бывает неудобно в маленьком санузле, когда даже некуда поставить стиральную машину. К тому же во время перепланировки большие вентканалы могут не вписываться в представление собственника об идеальном интерьере, который хотелось бы воплотить. С первого взгляда может показаться, что вентканал это какая-то незначительная конструкция, не несущая стена и даже не перегородка, поэтому его можно уменьшить чуть ли не собственными руками. Но на самом деле это не так. Если самовольно демонтировать вентканал, можно столкнуться с несколькими серьезными проблемами. В этом видео мы разберемся, что такое вентканал и для чего он нужен в квартире, какие виды вентканалов бывают, разрешается ли уменьшать вентканал или это вовсе запрещено. Ну что, давайте начнем. Итак, зачем в квартире вообще нужна эта конструкция? Вентканал – это общедомовые коммуникации, которые проходят сквозь перекрытие через квартиры от первого до последнего этажа. Воздух из квартиры вытягивается через вентиляционное отверстие. А с улицы, благодаря тяге вентканале поступает свежий воздух. За счет притока и оттока воздуха в квартире осуществляется естественная вентиляция. Например, если вентканал засорен или поврежден, в квартире нарушится воздухообмен. В результате в помещениях будет не хватать воздуха, появится сырость и плесень. Проживать в них будет неприятно, а также вредно для здоровья. Застройщики делают вентканалы либо в виде металлических воздуховодов, либо из сборных железобетонных блоков. Что касается вентканала из сборных железобетонных блоков, то вся его конструкция непосредственно выполняет функцию вентиляции. Она состоит из каналов-спутников, куда поступает воздух из кухни и санузла, а затем отправляется выше уровня квартиры и попадает в основной канал. Так происходит в каждой квартире по всем этажам, через которые проходит вентканал. Если попытаться вмешаться в конструкцию вентканала из сборных железобетонных блоков, это нарушит работу всей системы вентиляции в доме. Кроме того, Вентканал является общим имуществом, поэтому при любых обстоятельствах его запрещается демонтировать и уменьшать. Теперь перейдем к вентканалам, которые выполнены из металлических воздуховодов. Как обстоят дела с ними? Сразу скажу, что с самими металлическими воздуховодами ничего делать нельзя. Они также выполняют функцию вентиляции в многоквартирном доме. Демонтаж таких воздуховодов нарушит работу вентиляции по всему стояку. Но есть еще кое-что. Застройщики обычно зашивают металлические воздуховоды в коробы из гипсокартона, иногда вместе со стояками горячего и холодного водоснабжения. Делается это в основном из эстетических соображений. Как раз этот короб обычно и занимает много места в санузле. При этом внутри короба может быть пустое пространство, не занятое коммуникациями. Так может быть из -за расположения воздуховодов, как на этом примере. Обратите внимание: на первом этаже в качестве вентиляции устроено простое отверстие в перекрытии. Часто в такой ситуации застройщики все равно строят короб. Несмотря на то, что воздуховодов в нем нет. Причем делает его тех же габаритов, что и на последнем этаже. В отличие от первого, там большой размер корба оправдан, потому что пространство внутри заполняет воздуховоды из квартир ниже этажами. Почему застройщики так делают? Это упрощает проектирование дома и его реализацию. Демонтаж и уменьшение только венткороба без затрагивания воздуховодов никак не повлияет на работу вентиляции в доме. Но и здесь не все так просто. Даже легкую конструкцию из гипсокартона не всегда можно демонтировать и уменьшить. Давайте разберемся, когда это разрешается, а когда нет. Бывает, что вместе с воздуховодом зашивка из гипсокартона тоже является общим имуществом. Это зависит от того, как кадастровый инженер обозначил границы квартиры во время обмера. Чтобы проверить, относится зашивка короба к общему имуществу или нет, нужно заказать выписку ЕГРН e в электронном виде на сайте Росреестра. На плане выписки обратите внимание, как проходят границы квартиры. Они выделены красным цветом или жирными черными линиями. Давайте посмотрим на примере плана одной и той же квартиры, как могут проходить границы вент -короба. На первом плане кадастровый инженер исключил из границ квартиры не только общедомовую систему вентиляции, но и гипсокартонный короб включая пустое пространство в нем. Таким образом, вся эта зашивка является общедомовым имуществом. Чтобы ее уменьшить, необходимо получить согласие собственников дома на общем собрании. На втором плане кадастровый инженер выделил как общее имущество только систему вентиляции, а пустое пространство в зашивке оставил в границах квартир. Это значит, что уменьшить короб реально на площадь, которую не занимают коммуникации. Но и здесь нельзя действовать самовольно. Короб обозначен на плане квартиры в выписке ЕГРН, поэтому его уменьшение является перепланировкой, которую необходимо согласовать по стандартной процедуре. Вентиляционный канал – это не мебель, нельзя по своему желанию освободить место, которое он занимает. Но, как мы выяснили, вентканал канал может быть обшит коробом, который в некоторых случаях можно уменьшить. Даже если так, это все равно является перепланировкой, которую нужно согласовать. В любом случае, я рекомендую получить консультацию в проектной организации. Специалисты оценят, можно ли уменьшить венткороб короб и при этом не изменить границы квартиры, а также не нарушить работу системы вентиляции. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!